Клинический пример номер 11. Это второй сегмент, верхней, понятно, верхняя челюсть. Но обращу ваше внимание, так же, как и в предыдущем клиническом примере. Это одна и та же пациентка. У нее вот генерализованная форма рецессии в полости рта в сочетании с образиями, а также генерализованными. Опять же, критический тонкий биотип отсутствие, да, адекватный такой, шимичный, такие дёсты. Раньше был такой термин, они белёсые даже, то есть очевидно, что недостаток питания. Ну и тут есть... Критически глубокая рецессия в области клыка. Был предложен такой же алгоритм для этой пациентки. В этом случае мы оперировали только один сегмент. Второй методом ротированного лоскута, коронально смещенного по зокелесантис. Центральный зуб 23. Это заполнение пародонтальной карты с внесением и измерением расстояния от режущего края до десны зубы двадцать шесть двадцать пять двадцать четыре продолжение измерений продонательных зубы 21 один и двадцать два измерение расстояния от режущего края до десны зуб двадцать три и продолжение измерения в области зуба 23, откладывание параллельно сразу точки начала хирургических сосочков, измерение глубины рецессии десны, откладывание высоты на дистальном сосочке в области зуба 24, дизайн разреза, ротированный коронально смещенный лоскут по санкт Центральный зуб 23-й. Все сосочки хирургически обращены к нему. Фиксация дизайна разреза: я обращаю ваше внимание: на то, что в глубину рецессии откладываем от вершины анатомического сосочка. И эта точка отсчета будет вершиной хирургического сосочка. Сформированный слизистон-коснично-расщепленный лоскут. Ну, естественно, никаких чудес, фенестрация вертикальной пластинки замыкающие вестибулярной, да, ее отсутствие, высокий уровень прикрепления, вот здесь костный, в данном случае глубокие образы, в общем, все, что мы ожидали и на основании чтения КЛКТ в том числе. Напоминаю, на верхней челюсти мы добавляем в операцию плюс зуб, вертикальные разрезы не проводятся. Промерка мобилизации следственно-косничного лоскута. Обработка поверхности корней. Гелем эдетара 17%. 2 минуты экспозиция. Обработка поверхности корня продолжается. Это форма выпуска твердой мозговой оболочки. Вот как она приходит с производства да, в клинику. Можете посмотреть. Твердая мозговая оболочка еще не подготовленная, просто выбор размеров происходит. Или подготовленная, перфорированная твердая мозговая оболочка не регидратированная еще пока. Свободный десневой дейпетализированный трансплантат взятый с неба. Две твердые мозговые оболочки подготовленные, перфорированные, не регидратированные. Свободный десневой депитализированный трансплантат. Это фотография для того, чтобы оценить его толщину. Свободный десневой депитализированный трансплантат. Также. Депитализация трансплантата. Продолжение депитализации трансплантата. Финишная депитализация десневого трансплантата. Это то, как выглядит доэпидолизированный свободный десневой трансплантат. Фиксация пластических материалов. Значит, Обратите внимание, в связи с тем, что в области зуба 23, как я в самом начале клинического примера сказала, критически, глубокая рецессия, было принято решение по возможности сюда зафиксировать пластический материал собственного происхождения, то есть это аутотрансплантат. А во всех остальных участках в связи с лимитированным количеством свободного десневого транспорта мы применили уже известный вам малопластический материал, твердую мозговую оболочку, перфорированную и регидратированную. Вы видите на снимке, как уж пришиты, зафиксированы все эти пластические материалы простыми узловыми швами к межзубным пространствам. Фиксация свободного десневого доэпитализированного трансплантата узловыми швами в межзубным промежутком. Также особенности фиксации можно наблюдать. Это ничего такого ужасного рядом в расположении разных пластических материалов. Ничего не произойдет с этим страшным. Фиксация твердой мозговой оболочки в межзубным промежутком. Ушитая рана депитализированные анатомические сосочки совмещены с хирургическими сосочками В области зуба 23 вы можете даже видеть и 24 кусочек визуализация свободного десневого депитализированного Это абсолютно допустимая ситуация да? мы помним что Главное, чтобы твердая мозговая оболочка была и вылезала нигде у нас не, не визуализировалась из-под лоскута. Вдобавок тут в связи с тем, что все-таки высокое клиническое прикрепление да, были проведены после мобилизации и фиксации лоскута в новом положении, после выротации и еще двойными обвивными кисетными швами традиционно. Это горизонтальные крестообразные матрасные швы, они проводятся для того, чтобы убрать напряжение ткани и чтобы лоск не мог куда-то перемещаться. Также, поскольку у нас здесь было плюс один зуб, у нас нет вертикальных разрезов, а там в, в, в, в зуб 11 тоже была рецессия, ну, таким образом решили еще превентивно, на всякий случай, сделать композитный шов, чтобы да, нивелировать все эти воздействия. Особенности фиксации. Ну, тут, в общем-то, достаточно все понятно. Двойной обверной сосочковый шов. Ну и на всякий случай я его прошила с каждой стороны. То есть, получилось, что узелок с каждой стороны. И с каждой стороны петелька. Обратите внимание, что в области зуба 25 у нас даже излишнее коронельное смещение произошло. Но это связано с тем, что в области зуба 23 критичная глубина рецессии была. Фиксация. Обратите внимание, что да, твердая мозговая оболочка полностью вся укрыта, с расщепленным слизистым костничным лоскутом. Состояние тканей спустя 3,5 месяца. Давайте проанализируем их. Рецессия в области зуба 26 устранена полностью. Рецессия в области зуба 25 ранена полностью рецессия в области зуба 24 устранена полностью рецессия в области зуба 23 где была критичная глубокая да, рецессия устранена полностью рецессия в области зуба 12 осталось здесь полтора миллиметра и полтора миллиметра в области зуба 20, 22 извините и 21 обращаю ваше внимание да это наша любимая фотография Да, после посмотрите как качественно поменялся биотип десны какой мы получили сопоставимый абсолютно результат по биотипу что в области применения свободного десневого трансплантата что в области применения твердой мозговой оболочки везде мы получили прикрепленную десну у нас везде есть измененный биотип в более утолщении в сторону Верно и везде острые на лице и, сей, и сны.